Привет, аудитория! Что в этом видео хочу рассмотреть? Бой номерного 271 турнира и все легкие весы. Это Рената Майкана против Александра Эрнандеса. Эрнандесу 29 лет, он на 3 года младше своего оппонента. У него неплохая борьба, неплохая ударка, у него монокультирующий удар. Ну, можно сказать, взрывной боец. Но не особо мне нравится, если честно, его кардио. Он не топовый боец, не получается у него войти в топ. Да я... Наверное, вот из-за кардио он наверное, и не дотягивает до топа. Встречался он с такими бойцами, как э, Сироне, как Дрю Добер, Тиаго Мойзес. И, ну, это топовые бойцы, и всем он им проигрывал. Да, середнячков он вроде бы как выигрывает, но тем не менее. А Рената Майкана, я считаю, это... Ну, по крайней мере, он был топовым бойцом. Да, он сейчас сдал позиции, но э, в топ-15, я думаю, он вполне может входить... Он перешел в легкий вес с полулегкого веса, в полулегком весе он дрался с топовыми бойцами, такими как Брайан Артега, да, он ему проиграл, но Артеги очень сильная джи джитсу вот, тем не менее, таким бойцам, как Кап Свонсон и Келлин Катар, это довольно-таки неплохие бойцы стойки. он их выигрывал, выигрывал стойки. стойке. Да, проиграл он жестким бойцам, таким жестким, взрывным, таким как Жозеальдо, да, таким как Рафаэль Физиев. Проиграл он кому-то он еще проиграл в полулегком весе. Ладно, не помню, не суть. Я думаю, что я думаю по поводу этого боя. Я думаю, тут два варианта исхода событий. Я думаю, у Александра Эрнандеса, если есть какие-то рычаги на победу, то это его на взрывные способности атаковать в первом раунде, пока он не просядет по кардио во втором-третьем раунде. В первом раунде у него хорошие шансы нокаутировать своим ударом Майкана. Майкана не особо хорошо держит удар, поэтому ну, это очень вероятно. Но если Майкана продержится первый раунд, и а бой дойдет до второго, до третьего раунда, то, скорее всего, Рената передышит, передышит Эрнандеса и выиграет бой по очкам, заберет этот бой. Поэтому два варианта. Победа Эрнандеса в первом раунде КО за 6 коэффициент, и победа Рената Майкана решением судей за коэффициент 3.3. Ну, честно, это довольно-таки рисковый бой, и если на него может поставить только тот, то, ну, кого -то из, ну, за кого-то из этих двух бойцов болеет или просто хочет поставить, рискнуть. Поэтому вот такое вот мое видение этого боя. Вы же свои комментарии оставляйте под видео, на объективный комментарий, конечно, отвечу. Ну, а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, все равно. Все, до следующего видео, пока.